Ну что, друзья, перепелок копченых давно хотели? Самый простой быстрый рецепт вареной копченой птицы. Залил птичку рассолом на ночь, а сейчас утром под петлю и повешу на копчение. Все. Пользуем рассол для шприцевания, цифры я приведу э, чуть ниже в описании. На ночь в холодильник для посола и все готово. Вешаем в нашу термокамеру, главное навешивать равномерно, чтобы они равномерно обсохли. Режим варки сначала до готовности, потом обсушка и копчение 20 минут для цвета, чтобы сохранить нежную кожицу. Ребята, мне всегда говорили, не увлекайся накачкой мяса. Посмотрите, во что это превратилось. Не делайте так, как я. Так, ребят, ну что, семечки готовы, семечки пожарились. Ну, я их называю семечки, потому что, видите, что-то есть. Посоли, сейчас проверим, как она посоли. По вкусу, прям, я вижу, что нормально. Они все целенькие, не закапанные, потому что если сначала каптишь, а потом варишь, черные пятнышки все-таки капают с верхних рядов на нижние. А вот если сначала варишь... А потом коптишь. Получается вот так вот стандартно, ровненько и идеальненько. А, видите? Красота, смотрите, какая. Красотища. Мне эта ошибка, вот эта информация, которую я вам сейчас говорю, про то, что сначала нужно варить, а потом коптить, стоила 500 килограммов брака. Был у меня случай в жизни. Ну, естественно, у всех бывают ошибки. Я приехал такой бравый на один завод, на птицефабрику. Да чего вы тут... У меня тут все классно, я сейчас, вам, сейчас вас, ребят, научу. А не учел, что да, варит они эту курицу, варили ку курицу копченую до 74 я сначала закоптил, потом сварил, и у меня все нижние ряды в этой там, камере кур все в черных потеках. А вот такая вот история, то есть можно делать. По классике, обсушка, обжарка, варка. Но иногда лучше использовать другую схему. Варка, обсушка, обжарка. Ну, копчение, да? Так тоже нужно. Не забывайте про это. Классика. Вкусная копченая птичка. Делайте, у вас все получится. По соли изумительно. По плотности вкуса все хорошо. Поддержка такая от дрожжевого экстракта есть. Естественно, полное описание в цифрах вы увидите под роликом. Если у вас будут вопросы по этому ролику или вообще любые вопросы по колбасе, в первые час-два два часа после выпуска, выхода нашего очередного ролика, я отвечаю на все-все-все комменты к этому ролику на ютубе. Пожалуйста, задавайте вопросы. До встречи.